И всем привет, ребят! Сегодня мы будем, а, я, Алекс и Вика, а, снимать обзор модов по Майнкрафту. Всем привет! А, всем привет. А, а, я скачал, скачал а, купил диск а, Альманах, часть 1, Майнкрафт. А, там дофига модов, хайтэч. РПГ, Драгон, Индустриал Мод. Самый прикольный Индустриал Мод. Сейчас посмотрим. Так, а, на шестой странице первая, это есть а, ракеты. А, вот, первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Пять ракет. А, пошли, попробуем, короче. Так. Первая ракета, это у нас как называется? Синяя. Короче, синяя ракета первая. А который прикольно взрывается. Короче, 0.00 а, делаем. И еще 000. Пошла. Смотрим, куда она упадет. И там будем все ракеты тестировать. Самое прикольное, что это, это самая сильная ядерная ракета, которая. О, а теперь это а а домик. Сейчас увидим, где она, где она? Вон она. Вон она, вон она. О, сейчас прикольно будет, если на домик упадет. Ага, лок, дай. Угу. Я вообще лову будет. На основной еще ямку. Блин, а, не надо. А, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой. стой. А, Во, вот, вот, нет, нет, пошли. Вот, эти шарики, которые взрывают всё. Самое прикольный в этих шариках. А, если играть онлайн, так прикольно это. Разошлись на разные стороны, так координаты друг друга узнали. И бомбить друг друга другу, вообще прикольно. Вот это, а, рекомендую, эта ракета там, а просто всю его базу уничтожить. Да, Вторая ракета. Доме, да? Домик там, ничего интересного знаешь, никогда там ничего интересного не бывает. Вторая ракета, не. это обычная, тоже на 0.00 ставим её. О, 990 0.9.0. Да, 0900 сбился. Пошла! Ракета, а, быстро сейчас быстро поступим. Она щас пойдёт туда же, куда я прошу. Ну да, вот, на, на, этим, на радаре все показано Упала. Нет, не упала, убежишь что Летит, летит, да, летит. Вот обычная красная ракета, которая просто все взрывает, хоп и все, ну как, почти как динамит. Потом а, у нас идет, сейчас покажем, как работает желтая ракета, э, а которая антибаллистическая, антибаллистическая ракета вот так. Берем, допустим, вот это 0.00. 0.00. Пошла! И сразу же желтая за ней вылетела. Да, желтая, желтой нет, она вылетела за ней. Вот, антибаллистик миссл, это миссл, это лава миссл, это нуклеар миссл, это радар, и экспозив фрагмент миссл. Ладно, последующая а ракета у нас идет лава. Тоже неплохой вариант ракеты. Чё ты молчишь? -то? Не знаю, мне нечего говорить пока. Пока нечего говорить, когда и будет ядерная ракета, узнаешь. тогда я офигею. В принципе это прикольно все сюда я видел уже этот мод на ракету комна смотрел уже мод так ну не новый короче э, вот и... лава бомба и сейчас покажет всего а я подумал всего штаб квататик такой и самая сильная ракета сейчас посмотрим да, сейчас будем польются а -а -а, сейчас. Да, вот за комментарий. Польется. Ядерная ракета Пашла. Отходим подальше, короче. сейчас вс залагает, вс забомбит. Очень сильно. Сам прикольно, то лава тоже попадет, сейчас увидите. Так, у нас где там сейчас что ли? Сейчас будет охренеть, как сильно вс. Да, сейчас будет детская. Укрытие! Да, как там. Еще блок добавили а, этим сейчас скажу типа военные блоки ну как в армии там на военных базах используют такие кирпичи обычные серые серые кирпичи кирпичи <PU> твои что мои красные коричневые <м�х> когда в алтуа сыграл коричневый кирпичи типа, лома еще я думала, что это горы, а оказалось, что это всё так. О, Его... и... она прилетела вообще, нет? Да. Вот, видишь, лава сегодня не разговаривалась. тут пипец, что творится. А, типа лава заглушила, что ли, ее? Да. А, ну, конечно. Нет, ну ты посмотри, что творится. А, это, ясно все. Мир не погрузился. Это не пипец. Это трэш. Я прям не знаю, как это уже комментировать. Комментатор сдох. Я говорю, лава заглохнет, да? Лавы больше нет. О, нет, вс заглохло. Теперь. Да, да. Нет, вообще чё, дыра... <свист> дыра чётко. Дыра... Дыра четко. Это... Это трэш. Чёткая дыра, да? Вообще, сейчас спустимся вниз. До самого бедрока. Сейчас покажу еще мод а, на различных новых животных. Это у нас гидра. Да, считается там, по-моему, как босс. Да, да, да, да, да, это типа босс, короче, у нас Минотавр. А, это Кентавр, что там был? Это Минотавр, там был Кентавр. Кстати. Короче, давайте посмотрим, короче, первый. Первый у нас моб, новый, который. Кстати, да, еще и новую руду добавили. Очень много новой руды. Уран добавили уран. Добавили, уран. Ооо. Сейчас будет полный пик. Гидр, короче, э -э, ребят, Гидра, больше нечего сказать. Вон, ура гадать... урановаруда. Саша, от это... это. Покажи это своим зрителям, что там происходит с ней. А, да-да-да, сейчас увидите, сейчас возьмем. Ну, короче, очень много чего добавили. Это просто а, выживание с модом, как бы, часть альманах. Вот читаем, мы сейчас голову отрубим. И две вырастут головы, короче. Минус одна, плюс две. А максимальное количество это 7, потому что там до 7 доходишь, а потом у нее мало хп, даже будет убить, она умрет, короче. Можно ее оставить там на 7 головах и все. Ну, даже не знаю, я не пробовал, может она залеч... залечится потом там как-нибудь. Может до 10 дойдем голов. Но это... Все, одна, вот сейчас увидите... Твоя еще меня. Кто-то сметает этот же. Оп и Эроино. Оп-оп. Эй... Эра... Хлоп, чувак! А, Минотава. Кстати, сейчас посмотрим. Кстати, Гидро, по-моему, еще... Капец, это полный. А, еще, еще, еще хочу показать кое-что. Вот, вот эта коровка. Ну ладно. Эта коровка такая же, как и тот. Но они очень быстро бегают в выживании. Сейчас перейдем на выживание. Вот, увидим. Ж... Жи -жи -жи -жи. Я тебя загонял, он сейчас тварь, тварь, тварь. Это это смерть, это смерть. Это Я жив. Какое выживание? Креатив. Креатив. Сейчас подальше улетим отсюда. Это Кстати, а, а, выложим еще видео о Герус Энд Генерус в Steam тоже нормальная игра потом дота будет выходить потом ведьмак первый и вторая первый ассасин как то кнайт, по-моему рыцарь ассасин по-моему как -то. кстати вот в домиках вот про которые Вика говорила помните да а так вот, вот такие вот различные блоки вот разные просто вот они стоят вот так серенькие и все кто, а а -а -а. кто знает что это пишите в комментариях что это такое а он его уже нет ядерный бомж кто знает что это пишите в комментариях с <пет -пет -пет -пет -пет печаль с печаль печаль печаль печаль печаль печаль печаль покажем Сейчас мы что сделаем зомби поставим и вы увидите печаль печаль печаль как они печаль сделали. Вообще молодцы. А потом я перейду печаль уже печаль на этот мод, э, который причастен э, к ракетам, короче. Так, э, берём... Где яйца-то? Яйца. Обозреть, 8 а у нас часть выйдет, мы что думаешь, так будем только? Это капец. Мы да зачем? Так. Ну что, поехали, зомби? Вот, допустим, зомби, берем одного, фигачим. О, как разлетается. А так разлетается. И крипер, и скелет. Больше так никто не может. Скелет, Кипер, всё. Ну, ну, короче, самые такие, а-а-а, причастные к Майнкрафту мобов. Кстати, отлетела нога, что ли, у него? Да, нога отлетела. Что отлетело? Отлетела. отлетело? У него все на месте. И самое прикольное, вот, чё они сделают, баг. опа, и обычная голова. Так, морковку крутила даже. Кипер. Кстати, пока он не взорвался, надо его сгасить. Опа! Эйроин. Загасили мы это. Ладно, береги на день. Еще покажем. Так, первое, что мы покажем из молода, совместимо с ракетами, это у нас... А, Обычная граната. Бомба, даже сказать. Дымовые гранаты. Ра различные. Файеры, Дымовые различные гранаты. Обычная граната, водяная граната. У нас еще есть... Вот сейчас скажу. Вот это вот. И вот... Это там. Первый файер освещает путь, так сказать. Он даже не понятно для чего он нужен. Вот, допустим, ночь. Ну, допустим, я думаю, в пещере там освещать что-нибудь. Он останавливается где-то. Вообще он непредсказуем. И поэтому я не понимаю, как а, можно было просто освещать себе путь, если он полетит в любую сторону. Первая граната, это дым, первая дымовая, это черная граната. Вот это, вот это, вот это. О, вот это красиво, да? Это а, Бразилия, да? Это Рио 2016, похоже. Обычные бомбы. Так нормально действует, так хорошо вообще. И водные бомбы. И сейчас покажем еще, после этого покажем то, что мне очень понравилось. Допустим, давай. Одну ставим, берем. Плюс один. Единица, да? Отходим. Нажимаем тут единицу. детонейт. А как сказать, а, а бомба дальнего действия. И вот что мне очень понравилось, это вот этот. Так. М -м -м, рычаг, ну... Русский. Я и не понял. что то багнул чуть-чуть, ну и пофиг вообще. Ставим рычаг и смотрим. Это зрелище. Fireworks. Фейерверк. О, вообще красавица, да? А еще прикольнее сделать вот так. Сейчас, если вы поймете, ну я думаю. Окей. И чё? Ах ты тварь, чё, не хочешь тоже так делать? Должен? Чё за баг? Это баг, это баг, ребят. Ладно, на этом нам пора заканчивать, сейчас покажем самые последние предметы. А, выйдет уже вторая часть, уже скоро, да. Сейчас покажем, ну, давай вот это возьмем, что ли. Фитиль я не показал, точно. Фитиль. Очень прикольная штука. Допустим, можно показать, а как сделать как ловушку. Там наверху песок. Берем, а, поджигаем фитиль, он сгорает, песок падает. Ну, на этом все. Первая часть закончена. Нашего а, как микс мода. Вот так я назову его. На этом всем спасибо, всем пока. А, спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте пальцы вверх. Всем пока!